Что ждет близнецов в новом году по Юпитеру? Такой бывает раз в 12 лет, и это важно знать каждому, ведь Юпитер — это наши приятные возможности. Где они у близнецов в этот период? Самые большие возможности у близнецов будут в сфере социальной реализации и через групповой ресурс так как Юпитер пойдет по их 11 дому гороскопа, который связан с Сатурном и с Раху в естественном зодиаке. То есть нагрузка по задачам колоссальная. Поэтому близнецам для реализации возможностей нужно проверить свой Сатурн. Он у вас реализованный, созревший. Вы научились работать системно и терпеливо, не застряли в детских мечтах получить все и сразу, узнали свои главные предназначения, родовые в том числе, вот такие вопросы очень важно себе задать. А еще близнецам нужно проверить свой Юпитер, который управляет седьмым и десятым домами гороскопа. Спросите себя, близнецы, вы в балансе выстраиваете ваши взаимоотношения с другими людьми? умеете выстроить чувственную коммуникацию на взаимовыгодных условиях. Ваша профессия соответствует вашей наивысшей реализации. Вы уже помогаете большому количеству людей. Если да, то вперед в социальную реализацию. Смело заявляйте о себе в интернете, активно предлагайте свои услуги, масштабируйтесь. В этом ваши самые большие возможности с мая 23 по мая 24 года. Если нет, то пора разбираться в этом всем. Я могу помочь через безоплатную мини-консультацию с одним маленьким условием. Пишите лично. И делитесь этим видео с друзьями, чтобы никто не проспал свои возможности в новом году по Юпитеру. И до встречи в следующем видео про раков. Подписывайтесь на мой аккаунт Лидия Шакте, чтобы не пропустить знания о ваших возможностях в новом году по Юпитеру.